Всем привет, Сен-Лев, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт. и это, ребята, SkyWars лабораторий, и в этот раз у нас будут лаки-блоки, да, в принципе, э, в прошлый раз у нас был ТНТ, э, в этот раз уже будут лаки-блоки. В принципе, давненько не было вообще SkyWars -а любого, да, и, в принципе, кстати, я думаю, возможно, я где-нибудь через месяц запишу самый обычный SkyWars, потому что, ну, на давненько не было самого обычного SkyWars, -а, в принципе, окей. Так, в принципе, мы лутаемся, и я, на самом деле, играл в этот режим достаточно часто когда-то. Э, и он, на самом деле, тут, помните, ну, я не знаю, вы играли или нет. Э, короче, дело в том, что здесь была куча всяких построек ужасных, которые... Да отвалит лайм, долбанный! Короче, э, здесь было куча построек, и из-за этого дико все лагало просто. Сейчас их стало поменьше, как-то исправили, и сейчас более-менее даже на запись могу снимать. Конечно, да, здесь будет FPS, наверное, поменьше, да, может быть, не в 50, конечно, как я снимаю, в принципе. Но, э, в любом случае, э, думаю, более-менее нормально получится. все таки ладно, так, мы лутаемся, у нас уже броня есть, нужно оружие какое-нибудь. Давайте оружие. Ой-ой-ой, я -ой -ой, выкинул, чтоб тебя. Арбузы хорошая, вещь тут. Слайм задолбал, честное слово Так, хорошо Так О, это ускоренные ботинки Кость 2, нифига себе э, В принципе, теперь я быстро бегаю И все такое Так, это хорошая достаточно штучка На, пау И он прям в меня улетел почти Ну, поближе ко мне И мы уходим Так, вижу чувачка Так, а что это такое? А, это спасательная, вроде как, платформа. Платформа. Да, тогда давайте попробуем его ударить. Убить. Я попробую, конечно, но... А, что? О, капец. Блин, у меня сейчас дико вс залагало, короче. Это реально жизнь была. И сейчас отвисла, и все, короче, нормально стало. Короче, ребята, давайте набьём 95 подписчиков, хотя бы уже не 100. Потому что сборка, ребята, у меня уже готова. Короче, ребята, я передумал, давайте не 95 подписчиков, а мы 99 подписчиков, потому что сегодня подписался еще один подписчик, а недавно подписался, ну... Короче, сегодня я захожу на канал, вижу 94 подписчика, да это было 93. Ольга записывал 3 числа, сейчас у меня уже пятое число, и типа на меня еще подписались, давайте, короче, более 99 подписчиков. Алло. Я уже договорилась, за тобой еду. Ладно, ладно, шучу. Достаточно быстро я ее сделал. В принципе, где-то дней за... Э, о, подождите. Ну, значит, дней за 10, наверное. О, плаки-блок, офигенно. Крипер. Инфенсатион. Инф, короче, инфекция криперов, что-то такое, наверное, я так понимаю. У меня тут зомбаки свои. И это неплохо. Так, лук достаточно прикольный. Так, одинаковый кирочка хотя бы какая-то. Ну, хотя бы какое-то оружие, в принципе. Я надеюсь, что мы сейчас затащим, то, что мини -жим, реально рандомный почти почти что. Потому что ты здесь можешь уметь просто э, из-за лаки-блока в основном. Даже не из-за игроков дело. Так. О, Крепуля, здорово. <связываем> <связываем> как жизнь, да? Давненько тебя не видел, кстати. Крепуля! На! Пока. все Поразговаривали. Так, Отлично. Лаки блоки, но я их лутать пока что не буду, они мне не нужны особо. Так, ух, нихера там жестко. Так, блин, блин, блин, меня сейчас всех убьют. А -а -а, валим. Капец. Быстро, быстро, быстро. Так. Фух. Оп, зелька. Так, на. Давай, давай. У меня четкая зелька я тебя валю сейчас. Вали, вали, вали, давай. Давай, давай, фипуля. бой просто. Капец, мы затащили. И в принципе. Это, на самом деле, не может не радовать. В принципе, как-то так. Подождите. Он, он вернулся, подождите. Нет, нет, ну нет, ну нет. Я думаю, что это все, ну капец. Быстро, быстро, быстро. Он где-то... Ох, нихера, тут песок прям. Так, ну что-то прям, блин, страшно на самом деле. Так, пока что такие блоки пооткрываем. Отбежим от Зеева, а то как-то он напрыгнет на меня еще. Я завезу, блин. Так, хорошо. У меня, кстати, есть идея, как подняться. Даже две идеи, окей. Так. А, фо... а даже две идеи, окей. Ну, это две идеи, окей. Вот. Как я могу подняться. Давай, давай. Отлично. Здорово. Как жизнь, ёпта. Давай, на-на-на-на-на-на-на-на! Итак, ребята, вот и вторая катка, наверное, будет уже последняя, потому что ролик делать большим не хочу. И, в принципе, э, сейчас, кстати, этот ролик выйдет пораньше, чем обычно. Раз в неделю обычно ролики уходят. И, в принципе, как-то так, хорошо. В принципе, кстати, заметили, то, что с Апьели я начал выкладывать побольше роликов. Ну, как побольше? Раньше было по два ролика по одному в месяц аж. А сейчас их уже пять было. В принципе, уже неплохо. Uh, плюс еще этот ролик сейчас будет, ну и все будет четко. Да. А нет, это лучше будет. Так надо спрятаться, а то еще убьют нафиг. Так, uh, это штаны, окей. Так, мечуга. Ну, По-моему, это плохой меч. Uh, так, насколько я знаю, он плохой. Вот этот хороший меч. Да. Так, Какую взять меч? Так у меня, ну я не знаю, ну. Но... Это бьем, все отлично. Алмазную шмотку. И все достаточно четко. Да, в принципе, был выбор взять какую-нибудь вещь. Я ее взял. Взял штаны, в принципе. Да. Так, панч 2. Можно оттолкнуть. Давай, давай, сейчас упадешь. Я тебя подстрелю. На. Пау! Пока. Плюс скил, отлично. В принципе, мы строимся. Так. Главное, чтобы меня никто не столкнул, не убил. Потому что тут всякие яйца есть, всякие тут... Просто взрывающиеся штуки, просто, ребята, это типа... Э, помните, я 8 месяцев назад снимал же ТНТ, режим, да? Э, и там, короче, все, естественно, взрывалось. И здесь как бы то же самое, почти что. Потому что здесь тоже мало, мало что не взрывается. Здесь много огня всякого, как вы видите, да? На каждом острове почти. Окей, так, Rush Pearl, Это у нас из... Ой-ой. <тепотворное> так, долетел Магадан, отлично. Вот какие пули зараза. На, давай. У -у -у -у! Это было красиво. Я не знаю, что такой предмет есть, который людей подкидывает. Окей, так, на, на, на. Давай, давай. вали-вали, Отлично, давай. О. Давай, давай, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть. Nice. Отлично. Я уже испугался то, что он улетит сейчас. Так, хорошо. Так, что у нас есть? Да вроде не особо ничего. Вроде ничего у нас и нету. Так, хорошо. Ой, боже. Фу, блин, вообще страшно на самом деле, потому что я давненько не записывал вообще SkyWars. И, в принципе, сборка у меня все-таки готова. И как бы, э, дайте хотя бы 95 подписчиков набьем. И я начну снимать, потому что самому уже хочется начать снимать. Ну, но... так, а нет, это лучше. Э, Самому хочется начать снимать, но хочется, чтобы и хотя бы кто-то по... кто новый смотрел, да? Кто-нибудь новый подписался. И все будет четко. Хорошо. Так, давай, давай. И до да, собаки идите нафиг. Все, мы сейчас их зарубим просто тут жестко. Ах, они меня вообще не пробивают почти. Окей, так где чел? Чел. Челочел. Так, ну я что-то его потерял. Так. Так, так, так. Вот у нас компас есть. Давайте его найдем. Отлично. Он сам нас нашел. И мы его убиваем достаточно спокойно. Так, компас. Сразу компас. Так, так, так, так. У нас тут есть еще. Ну, наверное, это получше. Хотя нет, егенка Вы чё егенка Когда я начинаю бить игрока, у меня егенка появляется. Это важнее, мне кажется. Так. Где? А! Ни себе-то так не делал никогда. Блин, я, это, это было очень тупо, но я все-таки смог учить, а то Я уже испугался. Так, давай, давай. Отлично, о, бомби, отлично, красиво. Еще бомби, давай. Красава, красава. Братуха, бомби, красиво. Не особо его, конечно, пробивает динамит, но все-таки неплохо. Отлично, давай, давай. Красиво, сейчас будет четко, просто валим всем нахер. Давай. Быстрее. Вали его. Давай. Давай. Блин, капец, ну давай, да сколько можно? Я сейчас думаю... Ч ⁇ так сложно-то? Ч ⁇ так сложно? Нет! Нет, ты не уйдешь. Отлично, ребята, мы победили. В принципе, напишем... Э -э, напишем КГ. И, в принципе, как-то так получается. Я тут застрял, что-то, подождите. Выпустите. В принципе... Я готовлю крутой новый ролик, поэтому, э, как бы, ну, как бы, типа, давайте, там, поддержим меня под этим роликом хотя бы, да, э, и, в принципе, лайков 9-10 набьем и выйдет самый обычный SkyWars, потому что, ну, думаю, то, что его, в принципе, давненько не было, наверное, уже год назад, может быть, здесь месяцев назад, не помню, честное слово, э, в принципе, как-то так, но надеюсь, вам понравился этот мини-режим, у меня, кстати, випка же есть. Думаю, вы и так это знаете. Ну, просто вроде как в роликах не говорил, насколько я помню. Хотя вроде как на SkyWars, когда снимал на Кубкрафте, вроде как говорил. В принципе, все Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте видео. Всем спасибо. Пока-пока. Волшебный сон. Сон где король?